знаете, я небольшой любитель выступать перед камерами, совершенно не умею это делать, поэтому тот факт, что я здесь стою, это уже большой комплимент и спикеру, и мероприятию. Потому что мне действительно очень хочется сказать большое спасибо за такое мероприятие, очень полезное, много информации, которая, знаете заставляет задуматься то есть это тот из тот случай когда после тренинга ты не просто выходишь там с каким-то раздаточным материалом красиво напечатанным на брошюрке а ты выходишь с головой полной различных мыслей и вот то что называется пищей для размышления что могла бы уже использовать это вот собственно то о чем рассказывал стеф это попробовать да, в компании интерпретировать негласные правила которые действуют во первых сначала заметить их потом интерпретировать в какую то да в словесную форму облечь и и начинать работать с этим